Они реально как драконы становятся. Они понимают, а, что да. вот с этим надо по беспределу. А, вот. Раз он так вот над нами издевается, тратит наше время. Ну, то, Мы то, тут что... и так уже это замучены а, до невозможности. То, это их разозлило. Конечно. Ну, вот. Молодцы, что эти истории запоминаете их там как-то другим рассказывайте, но вы не делайте выводов, что надо было сделать в этой ситуации. Вы всегда на чеку. Вижу, вдалеке иду трое живых человек, но все в масках, и с ними собака, но без намордника. Вот там я напишу, что не разъяснены. Это первым делом. И самое главное, найти все такие места. Он на первой странице увидел, а на второй два места не заметил. Это нарушено право на защиту. Ну, а кто это видел? Как ты это все докажешь? Это все с твоих слов. Ни аудио, ни видео, ничего нет. Отстояла их ниже позицию, перед ними же. А в итоге понял, что нету смысла. И они довольны, и я все. Ты ему. Могла не добавить паспорт, не обязан передавать. Сочлись на новом прав. Когда удостоверение показывают, покажи лицо под видео. И жалобу на него. 112 примите, рассмотрите. Они все сами закредитованные, заипотеченные, звездиться не могут. Вот когда не звездочки получают, вот ради чего они стараются. Кохламает это роспись, Гжель это роспись, детская коляка, маляка это роспись, точка это роспись. А что такое автограф? А чем они отличаются? А символ летучего голландца. Да не, я определил, а народ определил. Поставь вот здесь любую закорючку, подпись, роспись, автограф, нам вообще без разницы. Вот и ходь звучит? Сделай то, что мы хотим. Хоть что-то сделайте так, как мы хотим. Им главное переволить тебя. Подчинись. Мы тут власть. Вот я тебе даже галочки ставлю за тебя. Все дело воли. Это ты сказал, что ты не хочешь. А что ты хочешь? С чего ты взяла, что я снял свою персону с регистрации? Система, знаешь, как очень четко среагировала? Они как увидели это видео. То есть они вот этого испугались очень сильно. Много же людей захотят также пойти. Он выпал отсюда год назад. Все, чем надо? Я не персона. Я не могу быть зарегистрирован нигде. Ни Когда столько. снимаешь персону с регистрации? Прописка не исчезает. Наоборот, прописка всплывает. Ну-ка, молодежь, что хоть сама осознала. и помни. Взяла, а не помнит? Принял. Твоя оферта отклонена единогласно. Видишь, как переволил? Хитро и быстро. Это же самое главное, как переволить. Переволить. Так у меня, знаешь, сколько таких фишек? И в камере, и в суде, и на выходе суда, и когда уже срок назначили персоне. И даже когда вышла оттуда, в любой момент. И вот еще такой есть момент, объяснение, которое я хочу написать, допустим, как от живого человека, не от персоны, а волеизъявлением. А что так тихо говоришь? То есть я должна в протоколе еще указать о том, что я напишу вот эти объяснения на двух листах, допустим. Ты мои видео увидела самостоятельно самостоятельной правозащите? Ну, не все. Вот что посмотри, пересмотри, делать? я это там все разъясняю. Как писать ходатайство? Какие? На, как, на какой стадии? Для чего? Почему? Ну, все если, если, сжато. Если, если сжато, сказать. Если сжато? Да, вот сейчас. Вот прям. <laughs> прям сейчас, вот как последовательно это сделать? Вот так, так Как только он начинает что-то там говорить, что сейчас будет составлен протокол, вы подозреваетесь там, или вы задержаны, все, уже пошел профессиональный процесс. Уже можно ходатайство. Мне нужен защитник. Я вам делаю устное ходатайство, пока видео работает, пока аудио работает. Оно у вас уже должно работать. Да, поняла. Если не работает, пишите письменно. Дай ручку-бумажку, либо прими устное обращение. Пиши это. От меня, от меня ходатайство. я Там распишусь и все. Еще. еще один момент, вот это. Вот когда он заявляет, что будет составлен протокол, он, по идее, должен и сразу же начать разъяснять права потому что очень зачастую я вот сталкивался, они права не разъясняют, начинают типа писать протокол и так, про, между прочим, как будто беседуют, а работаешь, где нет, ну да, работа. А где там ее вот, ну, выпытывают, а номер телефона какой у тебя и так, а потом ну, все это вносит, то есть я уже, он меня не предупредил, я себе насвидетельствовал кучу, и он мне потом в конце, на, подпишись по, за 51-ю статью, ты мне не разъяснял. А что-то сам не знал, что ли. Ну, такие моменты, что это очень важно. Считаю. Так это важно, конечно. Надо соображать на лету. Вообще изначально вот увидел издалека. Вон я по сами гуляю, вижу, вдалеке идут. А, вон, вижу это. Трое, трое вроде как э -э, живых человек идет. Но все в масках. И с ними собака. Но без наморника. Я когда вот этот абсурд вижу, у меня сразу внутри... Ты... Все, я настороже. Сейчас что угодно. У меня сразу рука готова это достать. Один телефон и второй. Быть всегда на очку. Антон Николаевич, такой вопрос. В протоколе написано, состоящим на учете. Отказываться ответить. Это на учете, у кого состоящий. Ты мне вопрос? Выдаешь? Да. Ты Антон Николаевича спросил. <смех> Антон, созвучно же с Антоном, то есть не обязательно. Ко Антон, мне можно спрашивать. обращаться по имени, да, Антон? Угу. Прекрасно. Вопрос в следующем в протоколе написано состоящий на учете. На учете у кого? Что за учет? Где? Протокол а, на транспорт. транспорт. это транспорт. Это на административное правонарушение. Это ну, по этим, по <смех> от ГАИшников протокол образец. Они без, есть... без обращения в суд могут праве вы это, сами выносить постановление. Не, я просто думал, в удостоверение все просто как дополнительная информация. Понятно, то есть это по ГИБДД. У -у. Но я тут вообще не в умом, потому что у меня машины нет и даже не собираюсь. Понял, принял. Ну, она примерно одинаково. Ну примерно, да, но там идет учет, это, учет это, это, автомобильного Мы средства, да? Все, опустите все. Самая главная статья, это, э, блин, когда вот берете, вам посовывать бумажку, вот вот бумажка. У меня на, на автомате, я, я начал искать две цифры. 5,1. 25,000. Нашел? Да. 51. Угу. И 25,1. Вот У -у -у. их нашел, все. Сразу себе заприметил. Вот там я напишу, что не разъяснены. Нет. Это первым делом. И самое главное, найти все такие места. Потому что они, бывает, разбивают на 3-4 Мне он присылает протокол. Я говорю, написал не разъяснены? Он говорит, да. Я открываю, смотрю. Говорю, пришли мне пришли мне фото. Сфоткал, да, пришли. Присылает. Он на первой странице увидел, а на второй два места не заметил. И что ты, говорю, обжаловать, собрался. Ты сам все противоречишь. Там тебе разъяснили, а тут не разъяснили. Трактуется в пользу чего? А вот тут надо обыгрывать, смотря что ему разъяснили. Угу. Но в любом случае, если мы даже хотя бы одну статью не разъяснили, то есть, если присутствует надпись Не разъяснили, это уже основание, это нарушено право на защиту. То есть это уже основание для отмены протокола в этой вышестоящей инстанции. И вот. И они пытаются и так и сяк. Ну, я естественно, удостоверение требую. А на удостоверениях, у них 3 код указано, прям в US America, Калифорния. это мы знаем все. Ну, и все. А слушать, они не государство, а Ю государство. Юрий, о чем с тобой разговаривать, если ты статью 5, это, пункт 4 не знаешь, как у нее удостоверение вытащить, информацию о нем. Ты хоть номер нагрудного знака списал у нее? Ну, звание вот. запомнил. Что у него, какие это, погоны это? А обычно ну, когда к. Как уходят... ты как ты его хотел удостоверить? Чисто же через удостоверение, но он тебе отказал и правильно сделал. Это не обязан по закону. А ты развернулся и ушел. Или это не, не, не дождался? Ну, ушел-то, когда они сами уходят, хорошо. Ну а кто это видел? Как ты это все докажешь? Это все с твоих слов. Ни аудио, ни видео, ничего нет. Ни номера нагрудного знака, ни звания, ни должности, ни фамилии, ни имени, ни очередь, ничего нет. Купите закон о полиции и с собой возите. Вот, я, я у меня нет машины, но я все купила. Я все с собой ношу. И правила торговли ношу, и полицию ношу, и пиват ношу, и конституцию ношу. А вы матрешки с собой, не не не с собой всегда носите? Нет, только сегодня принесла. Зря. А чего? Если бы вы начали задавать все эти вопросы полицейскому, достали бы матрешки. А там времени мало. Он не будет вы бы его сразу, у кого мало? Вы бы его сразу победили. Мне тоже, знаете, один такой момент интересен. Когда приходишь в Сбербанк, паспорт попросили. Ну ладно, паспорт дал, они его проверили, все листочки. Потом говорят: снимите маску. Я говорю, девушка, я не могу снять, я не могу нарушать права. Раз закон выпущен, значит, я должна его соблюдать. Ну, вы хоть на минуточку. И я говорю: нет, девушка, не могу, могу говорить. А зачем в маску носить? А ну, вы знаете, у меня было несколько моментов неприятных, поэтому я как-то иногда одеваю вот в такие места, где все в сидят. Я вот за, с момента этой истерии ни разу не, не масла. И не всегда получал то, что мне нужно. Серьезно, Может быть, я просто слабенькая женщина, не могу отстаивать свои, так скажем, ну, вот, да. мне проще одеть. Ну, вот тут вот я... Нет, вы отстояли. А Не сниму с... маску. Не сниму. А она вас обслужила? Нет. Она меня отправила в старшую. Я пошла в старшей. Да. Она, значит, говорит, вы знаете что... маску, сними маску. Она говорит, вот вы отойдите к двери. Или давайте я отойду. Вот сняйте, пожалуйста. Хорошо. Хороший материал для Камеди Класса. Да, да, да. Для Но меня обслужили. Так да, и не сняли? Нет. Вот да. видите, отстояли, отстояли. отстояли. Ну, тут вот, ну, там женщины были. Вот Но если она... ты также отстаивала не ношение маски, да. я бы тебя а... похвалил. Она а подошла. так ты это отстояла их низшую позицию? Перед ними же. У меня у... тут не страшно так. Они-то перебываются на ходу. В МФЦ То же. оденьте, то снимите. Вопросы. А как нужно расписываться в паспорте при его получении? Каждый сам решает. Вариантов много. Кто-то вообще не расписывается. Кто-то фиолетовой ручкой прочерк стоит. Кто-то цейфбай пишет. Кто-то ар дописывает. А в чем тогда физический смысл подписи в паспорте? Подтверждает факт присутствия. А, значит, а прочерк там... не подтверждает? Да? Там где-то сказано, что я не помню где. Типа, прочерка это не, не акцепта вообще любых условий. Так вот, протокол за, составляет. От, mm -hmm. Я ему говорю, я до этого. Он мне говорит, место работы, Я говорю, отказывайся общить. Он прочерк пишет. Сам пишет. А почему он не пишет словами, отказался ответить? Почему да, он не Да потому что он запарился, это участковый. Он чуть ли не круглосуточно трудится. Ему вот это каждое слово от каждого писать – Смерти подобно, ему проще прочих поставить. Вот и все. Простая логика. И вот это вот твое, как говорится, выпендривание по поводу паспорт не покажу и копию не предоставлю. Визит. Это же выпендривание, каприз женский. Кто? Каприз. Каприз? Конечно. Хорошо. Твой каприз. С ну, да, с любовью, причем. Так вот, слушай, чем такие капризы? Оборачиваются. Я поняла, ты уже объяснил это. Нет. Нет. Я что, по второму разу, ты считаешь, что одно и то же стараюсь сейчас тебе типа, пытаюсь ну, разъяснить? Так, слышали, что... так в том-то и дело, что не то, я сейчас новую ситуацию описываю. Слушай. слушай. -а. Ну, а -а -а. что, я просто так буду говорить, что ли, я прекрасно помню, о чем я говорил. Так вот, вот это твой каприз по поводу то не дам, это не дам, везите меня в отдел, но они тебя везут, То есть везут тебя, скорее всего, ППСники. Они привозят, сдают, то есть им нужно оформить там, написать рапорт, вот это все сделать. По... Что? Больше Меня же везут. Кого везут? Я не про тебя говорю, я так, в общем. Везут в отдел, там они вставляют рапорта, то есть это время там час уходит как минимум. Потом появляется участковый, ты ожидаешь, они ожидают, появляются участковые, все это читают. Рассматривает, потом к тебе приходит, начинает это все выяснять. То есть ему для, для этого время нужного. Потом в итоге выясняется, что оказывается есть копия, и ты, в принципе, и не, и не отказываешься. Как выяснилось уже сообщите это установочные данные. И как только он это увидит вот эту копию, он поймет: о, приехало это драконить нас приехал. Не понимаю, переведи. Капризуля, что да. Что ну да. По На твоем ну, языке ты, капризуля. Ну, выбирай слова. Что за грубые такие слова? Драконий. Ну, что за дела? Я не понимаю. Ну, а потому что я видел это, их глаза. Они реально как драконы становятся. Они понимают, а, что да. вот с этим надо по беспределу. А, вот. Раз он так вот над нами издевается, тратит наше время. То, Мы тут и так уже это замученные а, до невозможности. Что? Это их разозлило. Конечно. Ну, вот. А то прям Что-то такое. И они включают вот этот, О, э, так называемые, репрессии. И можете уже дальше уже все, что угодно произвести. И это сам все прошел. Я, я же говорю, паспорт в, этом, в носке прядал, там вообще бы с собой не брал. Ничего не называл. По-всякому это испробовал. А в итоге понял, что нет смысла. Показал, сказал, все, главный протокол заполнил правильно и все, и, и никуда он не уйдет. Все. Вывод. И они довольны, и я недовольный, я доволен. Все. Подчеркиваем черту: давать паспорт, установочные данные правильно, а потом только корректировать этот протокол. Все, это наше спасение. Все, закончили эту тему, всем все понятно. Дома изучите, посмотрите. Вы следующий урок дадите. Не знаю, а то, Нет, надо скинуть э, видео. Есть видео конкретно, как вот э, заполнять протокол. Такой прям, как сказать, самые слишки, жаркие, что. -то. Да, краткое и емкое. Есть на то? Чтоб всем было. Раз, все посмотрели. О, Три видео. Краткость это не наша. Ну В принципе, есть. Каждый может себе распечатать просто по планку дома. И дома сесть, да, дома да. Сей, и сумочки все. носите. У нас сейчас такое время неспокойное, что чёрт его знает, с какой стороны кирпич на голову попадёт. Поэтому я так думаю, что э, нужно бумажечки эти носить. А может быть, каску. спрошу. Вот со мной был случай, э, ГИБДД я снимала с учета автомобиль свой, э, И, в общем, тоже там с маской. Значит, девушка там ко мне придралась, и, в общем, никак не уступила мне без маски. Вот. и дошло до того, что она сказала, что все, или уходить, или мы будем сейчас наряд вызывать. И они вызвали на меня. И когда приехал этот наряд, значит, паспорт, который был у майора, который меня оформлял, ну, по документам, все, он уже закончил, он мой паспорт отдал ей в руки. Этой, ну, я так скажем вот, mm -hmm. но я ее вырвала, вырвала этот паспорт с ее рук ну, и сказала, что в чем дело вообще, мне, это мне вообще-то он должен был отдать этот паспорт. При этом она ко мне никак не обратилась, она сделала вид, что меня нет, и она ушла, стала у порога двери, вот. И больше ко мне не подходила. То есть она стояла и ждала, когда я мимо нее пройду. То есть ее задену, наверное, плечом или как. И сколько я там минут 15-20 я просидела в зале, ко мне никто не подошел, не сказал, что там пройдемте там, или еще что-то. То есть ко мне никто никак не заговаривал. Вообще никак. Я сидела, сидела, мне уже жарко стало. Думаю, сейчас включу телефон и пойду. Но мне повезло, что эта девушка, она когда стояла вот у порога, она отвлеклась на телефон. Она там в телефоне что-то читала. И я мимо нее просто прошла. Вот. И спустилась, и ушла. Вот. Они следом уже стали мне звонить на телефон. Этот телефон они взяли у этого майора, который меня оформлял. И, соответственно, я, когда она мне позвонила на телефон, ну, я вижу, незнакомый телефон, беру, и она говорит, такая-то, такая-то, меня там спрашивает. Я говорю, а вы кто? Представьтесь. Она говорит, я тоже такая-то, такая-то там, из полиции. Я... я ей отвечаю, откуда у вас мои персональные данные? Кто вам их передал? Она тут же запнулась, испугалась и передала трубку этому майору. Этот майор э, стал спрашивать, где я иду, куда. Но я ему то же самое ответила. Какое он имеет право использовать мои персональные данные и дозадавать мне личные вопросы. Ну, как бы вот так вот. Ну, перед этим я тоже скажу, чтобы он представился, кто он, что он. Он там вот назвал себе и все. И он там типа нужно что-то подписать. Я говорю, не знаю, что вы там пишете. Это, как говорится, ваши проблемы. Так что говорю, до свидания и все. И, ну, и как бы на этом все. Они, видимо, соорудили это дело. Потому что мне потом пришел... На почту пришел через месяц, пришло письмо, что это дело было рассмотрено, там вот так завуалировано все написано, что ну, я так поняла, что это дело или не возбудили, или как-то его там отправили в какой-то там, как-то они так написали вот, юридическим языком, что куда-то они его так отправили. Я в Яндексе почитала, что это значит. Это значит, что дело закрыто как-то так. Или его не рассмотрели, а или не стали Да, или что-то такое, что они его, да. Это из-за чего было? Из-за маски? Из-за маски. Составляли протокол. Я не знаю, что они делали. Вот мне пришло просто вот такое письмо. Ну, составляли... при тебе вот эту бумагу. Ничего бумаг. не <къех> вообще никак. Ну и все. Он, то есть, он, он вытянул из тебя персональные данные. Ты паспорт. Ты отдала или у тебя его забрали? А он ей передал? А Нет, я... к нему как паспорт попал? Я же оформляла там, да, я ему отдала, потому а что он же... Да и ну, я оформлял, Сотрудник ну, отдал сотруднику полиции, полиции по наряд, да. э, то есть, составе наряда, на которая Кто находилось. оформлял меня по сделке вот этой вот, он же и отдал ей, ну, полицейской. Взял из окна, и вместо того, чтобы мне отдать этот документ, он берет и ей вот так отдает. Но ну, я, естественно, вырвала ее. Это как? Это что такое вообще? Мимо меня тут мои документы ходят по рукам. Ну, да. вот. И она ко мне никак не обратилась. То есть она вот прошла мимо меня, вот так вот я у нее вырвала. Она просто там возмутилась и ушла. То есть она ко мне не подошла, не предъявила мне ничего. Вот с такой интересной... Ну как это так? Это как понять вот, эту ситуацию? Ну, не как, как? как вот, вот они? Вот. То, что это... Но они что они не смогли дорогие, ко мне шеплять? Они что-то что знают. Они также видят видеоролики. Они также сидят в соцсетях. Там. Они тоже это, это все Дело понимают. не в этом. Это каждый работает на своей работе. Все. Ты, во-первых, должна была все это фиксировать на аудио-видео. Чтобы иметь доказательства mm -hmm. того, что она... Это, майор передал третьему лицу Пусть даже сотрудника полиции, но он в рамках своих должностных полномочий не, ну, не имеет права передавать вообще другому. И вообще можно, ты могла не давать. В руках держать и все. Я не обязана никому передавать. Всё. Нет, так я не давала никому. Ты говоришь, а... ты ну, говорила, ты... отдала. Но ну, это она не подъехала не... в тот момент, когда он со мной э... ну, по сделке моей. Я заканчиваю. тебе поясняю еще раз. Ты ему могла не давать паспорт, в руках держать. А, вообще не давать Конечно. Что... При, этом, при этой процедуре, да, как да, бы я, должен... я вот так тремя пальцами зажимаю, и все, вот, попробуй, вырви. Я Три потом... пальца, все. И держу, намертво. Не пытаются, я говорю, нет, не да. Видишь, что ты это жестко держу. И там даже порвать невозможно, потому что обложка эта, она жесткая, она прошита это В общем, там армированная решетка вшита. То есть там очень большое усилие надо приложить, чтобы вырвать его. Все. Я не обязан передавать. Сошлись на норму прав. А что за такая, боже. У всех такая. Можно Ты что, а не разбирался? Не Сколько там... а, в самом а. паспорте не обошь. Тут что надо было делать, подождите, по этой ситуации. Вот вы молодцы, что эти истории запоминаете их там, как-то другим рассказываете. Но вы не делаете выводов. Что надо было сделать в этой ситуации. Во-первых, надо было аудио-видео вести, чтобы вот, у вас были доказательства. Да, Во-вторых, на, да. на, на этого майора надо было тут же это, э, э, жалобу через 112 подать. Примите жалобу. Такой-то, такой-то. Номер нагрудного знака, удостоверение покажи. На погонах такие-то звездочки. Когда удостоверение показывает, покажи лицо под видео. Не нужно это, с, с, с фото в удостоверении сверить. Там же он без маски, правильно? Снимите маску. И все. И жалоба на него 112 примите, рассмотрите. И на нее также. Взяла без спроса, превышала должностной полномочия, не представилась. И все такое. Вот этого они боятся, что на них 112 поступит жалоба. У них же премии, все от этого зависит. Они все сами закредитованы, заипотечены за и т.д. А когда им приходит жалоба, с ними уже другой разговор начинается. Они уже не могут выше этого пойти. Они уже звездиться не могут. Вот когда они звездочки получают, новая звезда прилетела. Замечательно. Прибавка к зарплате и к пенсии. Вот ради чего не стараются. А когда на них жалобы сыпятся, слева, слева справа и сверху, снизу, все, лучше бы она тебя не видела вообще. Антон, два вопроса. Ты говоришь 112 звонит. Насколько это вопросы дозвониться? Потому что с твоих слов это не получается. Сделать. Мне трудно. В чем проблема? Ищи пути. Включай соображалку. Второй телефон, вторая симка. Прохожий прошел мимо. Можно 112 позанять? Я вам денежку дам. Как хочешь, так и решай вопрос. Крути-верти, но, но жалобу оставь. Телефон с многоканальный, и он доступен? Да. Понятно. То есть это конкретно тебя блокируют, видеть. Я верно? понял? Возможно. Хорошо. Я к такому выводу пришел. А, второй вопрос. По поводу росписи в паспорте там как ты пока рассказывал в одном из своих видео если паспорт поставить то есть развернуть правильно а не как мы его переворачиваем подпись мвд оказывается ниже то есть вот когда люди ставят прочерки или по-другому расписываются в паспорте они как-то правый нижний угол фиксируют за собой имя туда свое вписывают или дополнительную роспись Ну я не видел такого Ну по идее надо Угу. По висленному праву. Понятно. Но они это могут э, трактовать как э, порча документа. Да. Они да, могут, а Но С другой стороны, роспись-то прочих или CFBR, или просто свое имя, вписанное через две точки, это тоже порча документа. Нет. Нет? Ты Нет. можешь имеешь право расписываться как, как тебе угодно. поставить. Сошлись на норму права, которая меня ограничивает в росписи. Расшлись на, на норму права. Вот когда им начали красной ручкой расписываться, они быстренько в течение полугода переделали там вот этот, не помню, какой он, 825-й, что ли, этот приказ. Они выпустили новый, 700-й, 700, не помню, тоже какой. 73-й или 53-й. Короче, они переделали. Теперь можно только черный, фиолетовый и синий расписываться. Угу. Все. Фиолетовый оставили. Хорошо. А отличие от подписи и росписи... Но некоторые умудряются и красные расписаться. А некоторые умудряются и вообще не расписываются. То есть пустое поле оставлять? Да. Ясно. Насколько я понял, подпись это роспись плюс фамилия? Нет. Я же пояснял это все. Зачем слушаем? Что такое роспись? Примеры. По дереву, по дереву. По дереву это резьба. Ну, можно и расписать дерево. Почему? Ну, хохлома. Ну, роспись по трафарету. Хохлома это роспись? Да. Ну, гжель это роспись? Да. Ну, детская коляка-маляка это роспись? Нет. Как нет? А на, на стене написано художественным образом три буквы, самые знаменитые. Это роспись? Дом? <смех> <смех> или, или суд? Или суд. Так. Это роспись? Коляка-маляка. Коляка-маляка ну, да, это роспись? Росписью. Это надпись. Значит, Гжель <смех> это роспись? Да, это роспись красками. А о... если в Гжеле кто-то углядит какое-то слово на три буквы? Это же все равно роспись. Да. Ну, то вот я ответил. Ну, ведь ответ. это то Гжель. То какая разница. Берешь филетовую ручку и рисуешь там, по твоему мнению, кжель. Лучше всего нигде не расписываться, я вам скажу. Нигде. Подожди, сейчас не в этом суть. Ясно, что такое роспись? Ясно, что в принципе что угодно. Любой набор символов или знаков. Точка это роспись? Ну если ее почитать жили да. художественная точка, не знаю, это не Ну вот это роспись. Крестик это роспись, прочерк это роспись. Собственно ручная написанная фамилия это тоже роспись. Но по законодательству РФ присутствуют все признаки это подписи, если напишешь фамилию, собственно ручно. Потому что согласно ГК-19 плюс э, термины со всех словарей русского языка, подписью считается именно подписью. собственно Собственноручно написанная фамилия. Сто раз об этом говорил. Угу. Угу. А что такое автограф? Роспись и собственноручно написанная фамилия в скобочках. А чем они отличаются? Чем они отличаются? кто они используют? Вот роспись, 53? подпись и автограф. Подпись, как мы выяснили, это вообще что угодно. Любой, что? Любой ну, набор, набор. символов. Роспись. роспись все, что угодно. Да. Они... Рос... А ты сказал подпись. Н оговорился. Слова похожие, вот поэтому. Н оговорился, да. А роспись это получается, что... какой угодно набор символов и знаков, поставленных в отведенном месте. Не обязательно символов и знаков: завитушки, закорючки, точки, это... крестики, все что угодно. Роспись. Ну, это же символ. Но набор символов, как-то же надо определить это, по моему мнению. Или просто можно сказать... Завиточек шесть. какой имеет символ? Завиточка? Mm? Мы же нашли для него слово «завиточек». Mm. Значит, это символ завиточка. Вот я считаю, что это завиточка. А символ смайлика? Есть такой? Конечно. А символ летучего голландца? И такой. И такой есть. Есть такой символ? Я чуть не видел. Ну, ты же его определил в видеоролике, и я сейчас знаю, о чем ты говоришь. Да не я определил, а народ определил. Хорошо, для меня источником этой информации был ты. Хорошо, пускай народ определил. Тогда и говори через меня. Через тебя. Роспись это... Роспись это набор символов. Нет. Ты называешь, част... символ, да. Ты ну, называешь частный случай росписи. Я тебе еще раз повторю, роспись – это все, что угодно. Хорошо, признаю, роспись – это все, что угодно. Подпись – это в том числе и собственноручно написанная Нет, фамилия. это только собственноручно написанная фамилия. А автограф? Вот это я тебе вопрос задал Ну, мне остается здесь только предположить, что это... Да что угодно, но как это же роспись, вариант. Автографическое изображение. Автограф. Фамилия вместе с... Не обязательно фамилия. Опять же, автограф это частный случай росписи. Позволяющий хоть как-то отождествить, сопоставить, идентифицировать автора данной росписи. Ты можешь написать... А, собственно ручную фамилию и сказать это мой автограф, потому что она позволяет идентифицировать как -то. человек, ну, человек написал. А если ты нарисуешь кружочек просто, ну это просто кружочек, как идентифицировать? Но если ты этот кружочек, да, вот просто крупно будешь рисовать везде и ты будешь очень заменит, как, допустим, Майкл Джексон uh -huh. или еще там, то, то все будут знать, что если кружочек вот так нарисован, да еще определенным цветом, то это это автограф, это именно его. Понимаешь? Автограф это частный случай росписи. Который можно сопоставить, отождествить с определенным человеком. Вот ну, и все. Человек. Так что автограф и роспись это, в принципе, одно и то же. А марки в вот эту тему относятся или это вообще другое направление? Другое. По вексике, да. Сейчас идет речь о том, как расписываться. Правильно? Я да, расписываться. Желательно меньше ставить свои подписи, росписи автографа вообще практически Ты еще скажи, желательно ручку с собой не носить. Красного. Я вообще не умею писать его. Нет, почему ручки надо носить? Ну, смотрите, у, у меня боязнь на росписи. Не подходите к мне да, вот это не, не, лучше не расписываться. Вот кто-то говорит, потом это к печальным последствиям приводит к тому, что это распишу, за. протокол в, в твоем отсутствии составляет, присутствие двух свидетелей. Вот и все. Надо Протокола надо подписывать и ставить росписи. Правильно ставить. Желательно не подписывать, но правильно расписаться. А если фамилию Вольному воле. Что это Ну, это, скорее всего, будет идентифицироваться как подпись. Потому что все признаки ГК-19 плюс это. Все признаки подписи есть. Человек или Какая разница? Они посчитают, что это. Персон. Они посчитают, что персон. И будут правы. Им без разницы, хоть дал Да. Им без разницы. Главное, чтобы ты это, это, дал свое согласие. А, а ты понимаешь, они тебе дают оферту. Нет, это я понимаю, Поставь я... вот здесь любую закорючку. Подпись, роспись, автограф. Нам, нам вообще без разницы. Просто сделай то, что мы хотим. Ну, вот, да. вот их оферта звучит. Сделай то, что мы хотим. И многие, они, это, как говорится, не проявляя свою волю делают. Вот как это... В администрацию мы ходили два года назад знакомиться с этим с уставом города Сургут. Заходим, они говорят, пройдите через рамку, я говорю, я не хочу. Он говорит, почему? Он говорит, не хочу. Откройте мне турникет, я пройду. А почему? Я говорю, да, какая вам разница, откройте и все. Они, ну ладно, все, открыли. На обратном пути все уже выходим, тоже там это, пытались отказаться, это с этим устав города Сургут показать, оригинал отказали, все равно показали, на выходе опять-тоже они уже там все посвящались, уже втроем вышли такие стоят такие сейчас мы его это подлоим. я одеваюсь они такие ну все проходите мимо рам это, сквозь рамку я, я говорю так это, вот же у вас турникет говорю, ну, это, мы говорит вам рамку отключим я говорю не хочу говорит почему ну, не хочу. Вот же вот люди через турникет выходят свободно, прикладываю карточку. Мне просто там кнопку нажмите, я выйду через турникет. Говорят, ну, а что вы так это, типа, ну, ну пройдите хотя бы рядом с рамкой. Там же есть место полметра. это, Рядом с рамкой пройдите. Я мгновенно сообразил: Сделайте так, мне хоть, хоть что-то сделайте так, как мы хотим, понимаешь? Им главное переволить тебя. Подчинись. Мы тут власть. Вот что они говорят. Ну хотя бы рядом с рамкой пройдите. Они боятся слова. Потому что у них камеры стоят, у них вот это все. Они потом за это все будут отвечать. Один что один они один. не переволили. Зачем они там все нужны, если они не могут свою волю навязать? Свою власть. Когда в администрацию пойдем? Зачем? Зачем провоцируешь? Да, не я, я предлагаю. Можно вопрос задать? Он, он ляжет, полежит, подумает, все пройдет. И пройдет он никуда -нибудь. Вас посадили. Чем я тебе не понравилась, а? вы ну Чем я тебе не понравилась. Да никто ее не посадит. Она что, дерево, что ли, памятник? Она тоже Памятник. Весь смысл в этом. Вот в этом протоколе то же самое. Я тут нарисовал, короче, что захотел. Давай это... Подтверди, что я тут все правильно написал. Оставь хоть что-то, за карючку любую. Подпись, роспись, автограф, не без разницы. Просто вот здесь вот это, вот я тебе даже галочки ставлю за тебя. Я за тебя ставлю галочки, где тебе нужно оставить свои закорючки. Я за тебя решаю, где ставить. И вот он тебе дает и говорит, на, выполни мою волю. Все дело в воле. Когда до вас до этого дойдет, вы все, в это. когда вы научитесь свою волю проявлять. Вам любое предложение, любая их оферта будет по боку, вы, свои, вы их переволите. Вы сразу будете это видеть. Когда вам навязывают свою волю, у вас мгновенно должно возникать желание переволить, свою волю проявить. Неважно, какая она будет. Благодарствую не хочу, я пойду вот Это ты сказал, что ты не хочешь. А что ты хочешь? Хочу вот так выйти. Вот. Я многие не многие не видят и не слышат этого, они от, начинают отрицать их волю. Нет, я так не хочу, я не буду, э, я не обязан и все такое. А как они хотят, то есть, проявить свою волю, многие до этого не догоняют. Я им сказал, я говорю, не хочу вообще даже рядом с рамкой проходить. Я говорю, хочу вот здесь, где турники, где ну, все люди выходят, я там хочу. Все а в да. а в судах э, редко получается, смотря на кого, на кого нарвешься. Что там даже, нет там места даже пройти. Там стол или там еще что -нибудь. Там своя стратегия. Вот уж. Там да. своя стратегия. Зато я сейчас хожу со всеми приставами, за руку здоровюсь, когда мы на улице. А, ну на улице. Да. Зато они меня все знают меня и поддерживают. Меня тоже на перепряме. Не надо так говорить. Там хорошие люди работают. Да. Просто они стесняются под видеокамеры, разговаривать по-другому. Да, я в, суд... я в суде открыла, так отодвигала стол и выходила не через рамку, а потом опять задвигала. Антон, ты одни, них так говоришь, хорошие люди. Понятно, что мы все хорошие, но они нарушают закон. И они идут против народа. Как они могут быть хорошими? Они... Ну, если твой сын нарушит закон, ты его, что, запишешь плохие? Вот у меня есть хороший сын, который соблюдает законы, а есть плохой сын, который не соблюдает закон. Вот не хочет Что? и все. Он неплохой, он просто не не со... может, пока не еще не осознает. Не вот не он знает. у него такой выбор. Ничего страшного. Что значит ничего страшного? Ничего страшного. Нет, так не бывает. Так. Бывает. бывает. На данный момент он не хороший человек. А хороший? Может, может стать хорошим через определенное время. Перечитай Булгакова, как разговоры прокуратора с Еуша. Он сказал, все люди хорошие. Я с Просто согласна. Они об этом. И с твоей точки зрения не согласны. А я, -за... а моя задача им напомнить об этом. Какой Бугатов, кстати? Михаил Булгак, это добрый сердца. Мастер Маргарит. Может, у тебя вопросы? Я не по протоколу. Вот скажи, пожалуйста, мне, мне интересует, ты выписал свою, снял с регистрации свою персону. Что это тебе дало? Тебе приходят вот эти э, ЕПД по ЖКХ на твою квартиру? Давай с самого начала. С чего ты взяла, что я снял свою персону а с регистрации? А я делала видео, ты там показывал свой паспорт и просил девушку э, снять персону с регистрации. Какую? Ну, Булгакова Антона Николаевича. Если Наверное ты, или точно. Не, если ты не поменял фамилию, там уже всегда не взял. Наверное или точно? Ну, я, ну Антон, ну что ты такие вопросы задают? Ну, я тебе прямой вопрос задаю. С чего ты взяла, что я снял свою персону с регистрации? Ну, я слышала видео, поэтому спрашиваю. Что... И, и я... вот, давай а, уточним, вообще. что ты слышала. Я слышала, что ты дверь пода... видела, ты подаешь паспорт какой-то там девушке так. и говоришь. Буду... Я тебе точно скажу, что я там говорю. Что? А я-то тут при чем Я хочу снять э, с регистрации персона. Да, вот. Ты снялся с регистрации? Э, персона снята с регистрации? Персону снял с регистрации. Что, приходят на... тебе на квартиру по ЖКХ, эти, ЕПД? Ты не догоняешь. Чью персону я снял с регистрации? Не догоняю. Чью ты персону снял? Ну чью? На, на персону приходят ЕПД? С чего ты взяла, что я свою персону снял с регистрации? А какую ты снял персону? Другую. Какую другую? Вот такую другую. Не понимаю. Вы понимаете, какую персону Не свою. Не Антона Николаевича Булгаков. Антон Николаевич Булгаков до сих пор зарегистрирован и прописан там, где Комсомольский 21-й. С этого места поподробнее не понимаю, что это значит. Пересмотри видео. Я там не говорю, что снимите с регистрации персону Антон Николаевич Булга. а у тебя стоит э, штампик э, снятия регистрации? Нет. Ну не догоняет вообще. Нет, тоже не понимаю. Тоже не догоняет. Да. Очевидно, а другую персона, наверное, какую то хотел. Все видели видео, но, но, но, но вы не умеете смотреть воспринимание информации. Я смотрела видео и видео, что мы здесь такое. Все как они вам понравились? Да, Знала очень очень мне понравились. Все заценили. Вот да. Знала, куда идут. А, а говорит это. Взрослая, взрослая женщина. Девочка родилась. Так, и чё? -то? Ну, посмотрела я видео, а информацию не, не услышала. Я, я не снял услышала. с регистрации персону отца. Я же специально там, это называется монтаж. Джонни, сделай мне монтаж. Вот сначала вот это люди, люди встречаются, потом, э, это, потом проходит время, они целуются, потом проходит время, у них появляется бэби. А да, видеомонтаж, там, там, там. это вот, взял Что? вот, вот, вот этот вот, период, вырезал, и, и, и бэби, вот тут вот вырезал. сразу бэби. Джонни, сделай мне монтаж. Ну, вот попробуй пойми твой монтаж, Это искусство это не видеомонтажа не называется. А зачем он нужен, такие заморочки? А вот я специально так сделал. Чтобы у нас мозги подумали. Не только у вас. Я это сделал ради того, чтобы протестировать систему. Система, знаешь, как очень четко среагировала. Они как увидели это видео. Я протестировал, тем самым я узнал, кто меня смотрит. Причем очень внимательно смотрит. Вот они все подумали, что я свою регистрацию снял. И везде в судах, вот если посмотришь последующие видео, после этого, не помню фамилию. Короче, в суде там какие-то разборки были, и там прям дерзкого пристава самого пригласили. И они всячески пытались через секретаря, через судью, через пристава, говорят, покажите этот. На элементарные действия ну, что-то там не надо было определения выдать. Они обычно просто так выдают, ну, видят меня, выдают. А тут говорят, покажите паспорт, паспорт покажите. Я, ну, достаю, показываю. Говорит, а, а дайте в руки, я говорю, не дам. Ну, ну, ну, дайте, мне надо там это прописку посмотреть, я говорю, не дам. Ну, откройте прописку, говорю, а зачем? Ну, мне надо посмотреть. говорю, а вам достаточно этих данных. Вот первая страница, все. И стою, прикалываюсь. Я я, при я, я, я, я, все, я уже это, это. Для меня все ясно стало. Что они посмотрели видео, подумали, что я пошел бы по этому пути. снятия персональность регистрации. А потом, что делают? меняет паспорт, да? То есть они вот этого испугались очень сильно. За мной же 60 тысяч подписчиков, как минимум. Много же людей захотят также пойти. И у них там кипиш такой был, они начали всяческим методом выяснять, снялся или не снялся. И через свои каналы, и через внутренние, и через внешние, и вживую. И вот им главный, надо было, дай посмотреть. И в этом, и когда в этом, на, на входе в суд тоже они там это, перелистните, нам надо регистрацию Не буду перелистывать. ты своей цели добился, да? Кипиш пошел. Я выяснил, где, кто, когда. Ну, у меня там определенные цели, я их достиг, да. Идет, да. а тут... Так у меня, знаешь, сколько таких фишек? А у меня тоже вопросы возникли. И вот э, я прекрасно осознавал, что многие люди сами себя введут в заблуждение, что я снял это, свою персону с И так и есть. Мало кто, э, да, можно сказать, вообще никто не ни, ни, ни, ни, ни, ни, ни спросил о чуре персоны с регистрацией. Ни у кого такой вопрос не возник. Монтаж. Искусство видеомонтажа. Информацию дал, но Нет, недостаточно. Пересмотрю, <свят> о, <свят> о, <свят> о. Да, Да там короткий ролик, минута. пользу и привилегий какое он чтобы всем было понятно, как... Куда штрафы будут приходить, куда повестки будут приходить? Куда, куда судебные приставы? приставы будут приходить? Он, люди снимают персону с регистрации, входят в общину, переписывают э, э, квартиру в общину, приходят приставы и говорят, и тут такая-то персона проживает. Нет, нету такой. Вот справка, вот, персона снята с регистрации, ее тут нету. А вы кто? А я живой мужчина. Хозяин имени такой-то. А где этот такое-то имя, отчество? Понять тебе выпал отсюда год назад, все, что надо, разворачиваться, уходит. Ну, то есть социально... нету, ни персоны, никто не признается, персоной. Персона, снятая с регистрации. Ну, то есть персона снята искать и потом паспорт меняется или тот же Могут менять, могут сдать, там разные варианты тоже. Кто-то теряет, кто-то. Кто дает такие привилегии, но закрывает доступ там, к социальным каким-то гарантиям от государства. Конечно. Да? Конечно, конечно. конечно. Угу. Что, когда будем регистрацию вообще не делал. Концепцию сначала надо писать. Давно пора уже. Ну, вопрос? Не да. говорите одновременно, пожалуйста. Чего еще, еще раз? Можно, да? Значит, в таком случае, ну, меня больше ЖКХ волнует, значит, вот эти бумажки под названием ЕПД должны приходить к собственнику этого жилого помещения, то бишь или в МВД или в администрацию. Поэтому я и спросила, ты снят с регистрационного учета или нет и куда приходит? Я, в принципе вопросы? не могу быть снят с регистрации. Все, я поняла. Поэтому... Потому что я никогда не вставал никуда ни в какую регистрацию. Ты нет про регистрацию паспорт? Я не персона, я не могу быть зарегистрирован нигде. Паспорт твой зарегистрирован персона в паспорте зарегистрирован. Вот так и говори персона. Ну да. Персона моя зарегистрирована. А ты про меня говоришь? Растожди, меня ну, с персоной. Да. Как отделить нас от персоны? Словами. До сих пор не могу. Так, все, у меня нет больше вопросов. А есть? Я сколько таких мулек. Я их так, это просто, я не буду рассказывать. Не надо. Я все это делаю через видео. Секреты должны. И через бумаги определенные. То есть, там, это, приставы вообще там, на приставах очень много отработано. А с регистрации, если сняться, то прописаться. Как это как ну, в Советском Союзе, что там? Да. Штампик со словом прописано, но у них нет таких штампиков, они не уполномочены. У нас же нет государственных. Это художников. ошибаешься, есть. советский да. кто? Форма один. А один, по-моему, в паспортном столе берется. Да. Когда этот... снимаешь персону с регистрации, прописка не исчезает. Прописка это... Наоборот, прописка всплывает. Самоопределение, это напишите. Какое самоопределение? Есть международное право самоопределения человека. По самоопределению выбирать гражданство. Есть то, после моряки утонули где-то, через него припишут утонуть. Да, я уже утоплена три раза. И последний раз меня утопили в 1991 году. По морскому праву меня утопили три раза. По римскому праву меня сделали бесправным рабом, да. Вот. И куда мне теперь деваться? А, вот вы все равно а теперь мне надо человеком стать живым. Да единственный путь родственник это... обезьяны. Нам Дарвин. 77-го. Это было раньше у них И сейчас также ССР идет. Народ, да подождите, подождите, подождите. Какой ССР? Давайте по делу. Идет обучение, идет аудиозапись. Вы одновременно все разговариваете. Либо останавливаем аудиозапись, либо... Хватит. Кто поддерживает? Да, я я поддерживаю. А уже. я бы хотел самой. за это еще один вопрос поднять. Есть возражающие? Возражающих нет. А все. Меня все смотрит. А все. Приняли Твоя оферта отклонена единогласно. Слушай, не дальше. Видишь, как переводил? Хитро и быстро. Разум. Все были за. Закончить За что? А, Еще раз поднимите вылеза, руки. Нет, не все. Пять человек подняли руки. Пять человек подняли руки. Это не все. Ладно. Это не все. Это даже не большинство. Слушаем Это вопрос. не больше половины. Это одна треть, примерно. Слушаем вопрос. А у меня единогласно? Не поднял. А у меня единогласно? Ну хорошо, давай. Идем дальше. Давай, Согласна со всеми и с собой вот тоже. Здесь. Ты же тоже не подняла да. руку. Когда возражал. Я же спросил, возражения есть? Никто не поднял руку. Ты согласилась? Я вам показываю, как надо переводить. Начинай вопрос. Это же самое главное, как переводить. Переводить. а а Да, да. Все. Это знаете, как в детстве. Помните, когда мы курицу ели, и там была такая косточка. И говорит, давай поломаем. А потом ты помни, когда отдаешь? Вот он, видите, это косточка. это настоящая Российская Федерация. Обманывать, да. Бери, помни, что нужно... Внимательно быть. Про косточку, расскажи, пожалуйста. пожалуйста. Давайте про вопрос. Про вопрос. Про косточку тоже очень важно. Самое главное, это воля. Я вам даю это. Это замечательно, что поднялся такой вот пример. Расскажи мне про косточку. Ты не знаешь? Это в, в, в, наипервейший вопрос про волю. Нет, ну, не знаю, знаю Расскажи. Мне расскажите, я не знаю. Нет, я тоже не, не знаю. знаю. Есть у курицы, значит... Никогда вы... не говорите за всех. Есть у курицы косточка вот такого вида. она, Да. Вот как да. Но. И, значит, э, ну, съедается мясо. И, ну, хочешь поспорить там, вот я, допустим, с сестрой, позже, я говорю... Это самое, На, говорю, тебе эту косточку. На тебе косточку. Она уже знает, если она взяла эту косточку, да, и я ей там что-то скажу, она должна за мной следить и быть внимательной, чтобы потом не проспорить это все. Она ломает, значит, вот не эту проиграть. одну одну эту самую половиночку, Вот, а я ей говорю: бери и помни. А то есть она внимание уже рассвет. Игра, игра может длиться день, два, день, месяц, да, даже год. Да, Мы да. Мы с папой играли, например, там, три месяца. Вот он, ну, мне говорит, он говорит, налей мне чаю. Ну, най, ну. А бери и помню. Есть, ты, если ты в момент, там, например, ну, 10, например, условно, ну, там, 5-10 секунд забыл сказать, беру и помню, то ты проиграл. А это ты не понимаешь? Ну, я говорю, беру и помню. Если тебе что-то дал, например, там. Ты бы попросил мне ручку, я тебе дал ручку, а да. ты мне не ответил, беру и помню. Кто? Через 5-10 секунд. А. То ты проиграл. Надо ты быть в такое. Это дети да. с родителями обычно играют. Да. Поджоку не дал, мудр. Косточку слабо. Не понял? Ну, ну ясно. ясно. Бери и помни. Это то же самое с видео. Все смотрели, но никто не взял и не помнит. Не, я помню, но не, забыл уже. Проект ты проиграл. Тут помню, тут не помню. Вот он тут рисовал уже протокол, потренировался. Написал, мне разъяснены. Я ему тут же взял. Это же практика. Я ему взял тут же букву М подписал. Получилось, что? Мне разъяснены. Говорил уже об этом. Не пишите. Конечно, а еще лучше нет написать. Говорил, не помнит. Взял, а не помнит. можно первую M большую написать. Так я так и сделал. Также большую букву М подписал. Мне разъяснены все. Это подлог называется. Да какая разница, это а может быть, я, я говорю, да, я же даю знание, как да. это избежать. Понятное все, дело. Все смотрели да. видео, все, все сказали, взял и помню, а на Понятное самом дело. деле не да. взял и не помню. Да. Ну, где осознанность? А? Ну про маски не будем говорить? Что, про маски не будем говорить? На следующий раз оставим. Давай на следующий раз. Про на Просто первоначальный вопрос был. Этот, ты мне зашла, я говорю, ты говоришь, <связываешь> что-то там, типа, давай уже в а, практике переходить. Я говорю, давай, где маска? Где поплыла? А -а -а. Ну, давай на следующий раз оставим. Все равно поплыешь. <связываешь> <связываешь> <связываешь> <связываешь> а по маскам я не знаю, что по маскам уже все избито, все, все понятно. Да что ты говоришь? А что? Так я же тебе вначале сам показал, что ты поплыла. Ну, я тебя элементарный вопрос задал. Это это Поплыла. что нибудь другое придумай. Растерял. Растерял. Понежнее. С любовью. Расфантазировалась. <свист> это. Э -э Звучит? По маскам. Ну, ну что, например? Вот я не хожу в масках, пока. Дима, тут сидит, я все плююсь на него. Ну, <связан> а я бы все вытираю. <связан> Дима сидит, Все, поехали Сидит домой. осознанный человек, плюется до другого человека. Ну, молодец, что хоть сама осознала. <связан> ну, на следующий раз все уже устали. давай. Благодарство.